Скажи вообще, какой это масштаб компании и куда вообще компания движется и каким образом масштабироваться? Вот смотри, тут самое главное, самое важное, то что большинство людей просто не понимают того, что мы делаем. За эти три года мы прошли этап становления компании, этап становления на рынке. И сейчас направление, в котором мы движемся, оно ведет к глобальному масштабированию. То есть наше, мы на России, на территории Российской Федерации откатали, ну, как пилотный проект вообще вот, нашей компании, того, что мы можем делать. И сейчас мы все более четко понимаем направление, в которых двигаться. То есть наша задача сейчас развиваться на мировом рынке. А, простой пример. Вот, непонимание людей, как все происходит. То есть отрицать. Очевидное развитие, ну просто глупое, я считаю, на рынке, и тем более на рынке современных технологий. То, что мы применяем сейчас на практике. Скажу простой пример. Компания Toyota, ну, то есть завод Toyota, компанию Toyota, марку, как бренд ее все знают, да, все мы, может быть, кто-то владел этим автомобилем, кто-то ездит на них. На сегодняшний день капитализация Toyota за 50 лет, 50 лет Toyota вот недавно, в 2016 году отметила компания 50 лет свое существование, за 50 лет капитализация Toyota составляет 22,8 миллиарда долларов. В то же время это крупный технологический гигант с огромным количеством заводов, с большими капиталовложениями. И, с другой стороны, простой пример современных технологий. Есть простое мобильное приложение Uber, Uber такси. Я думаю, большинство людей знает. Знаешь же Uber, да, такси? Uber такси существует на рынке 7 лет. То есть в 2009 году они начали разрабатывать свое мобильное приложение и 7 с небольшим лет они работают на рынке. На сегодняшний день за 7 лет капитализация Uber составляет 62 миллиарда долларов. То есть Toyota, с, с огромный технологический гигант, за 50 лет 22,8 миллиарда. И Uber, просто обычное мобильное приложение, составляет капитализацию 62 миллиарда долларов. То есть вот простой пример. Еще один пример, еще более яркий пример, это компания Google. Google тоже мы все знаем, мы пользуемся Google поисковиками, там и много сейчас технологий Google разрабатывает. Капитализация Google, но не существует чуть дольше, с 96 -го года компания Google работает. За это время капитализация Google составляет 670 миллиардов долларов. Это тоже виртуальной технологии, на которой Google зарабатывает. О чем это говорит? То, что мир движется неуклонно в этом направлении. И мы очень четко понимаем. Сервисы сегодня набирают обороты, которыми люди могут пользоваться. Наша компания – это тот же сервис, которыми люди могут пользоваться. Это сайт, это мобильное приложение, которые мы разработали, которые мы выпустили на рынок. Так вот, самое главное – непонимание людей, того, что их ждет. На сегодняшний день партнеры, которые приобщаются к нашей компании, они становятся совладельцами этой компании, этой корпорации. И настанет время, попомним мои слова, когда через 10-15 лет капитализация нашей корпорации вырастет в тысячи раз и люди будут кусать локти. Те, которые упустили этот шанс, упустили возможность быть рядом с нами. То есть Вот что самое главное, самая основная мысль, которую мы сегодня несем. Приобщайтесь к началу, к этапу становления. Да, мы сейчас проходим определенные трудности на этапе становления. Это всегда тяжело быть первым на рынке. Но, конечно, сейчас легко говорить, что да, Google-то они там такой-то путь прошли, они получили такой-то результат. Uber, да, они такой-то путь прошли, и у них такой-то результат. Но и что если 7 лет назад тебе бы сказали, купи акции, Uber, и они через 10 лет будут стоить там 60 миллиардов долларов, или купи акции Google, они там через 15 лет будут 600 миллиардов долларов, вложил бы ты туда деньги или нет? Вот в общем самый главный вопрос. Когда мы знаем, что будет дальше, когда мы можем предсказать будущее, да, когда у нас есть видение, конечно, мы можем легко прогнозировать какие-то ситуации, да, и планировать там перспективы роста. Но если мы не знаем, что ждет нас дальше, если мы экспериментируем, если мы анализируем, то здесь, конечно, тяжелее принять решение. Так вот в нашем случае мы очень четко знаем, что нас ждет дальше. И поэтому людям я советую не упускать эти возможности, а эффективно их использовать. То есть очень общем смысл.